Оптическая система глаза подобна объективу фотоаппарата. Она дает действительное, уменьшенное и перевернутое изображение предметов. Это изображение образуется на сетчатке глаза, которой покрыта его задняя стенка. Таким образом, сетчатка подобна пленке фотоаппарата.